Она родилась в городе, одна из улиц которого была названа именем ее деда, известного писателя. Когда она была девочкой, она видела свою маму, прикованную наручниками к батареи в больнице. А у нее была онкология, последняя статья. До суда мама не дожила. Потом коллеги силовиков, которые фальсифицировали дело против ее матери, преследовали ее маленьких детей. Она вышла замуж за парня, который стал известным предпринимателем. А сама она изучала бизнес в Хайдарабаде. Это в Индии. Сколько людей, Слова, обалдеть! Боже ты, божечки мои! Девочки, все, Ты представляешь? Подниматься? Ой, мамочки мои! Спокойно, спокойно. Все хорошо, Подожди. Глубокий вздох, глубокий выдох. Можешь тоже прочитать, что вот тебе сына написала. Не, Я не сказала, сказала, что мне тут Они не подумали о том, что за каждым достойным мужчиной стоит такая же достойная женщина. Она стала одной из трех женщин символом белорусского протеста этого лета. Здравствуйте, Вероника! Добрый день! Где вы сейчас живете? Мы пока временно находимся сейчас в Варшаве, в Польше, но это не окончательная еще страна. Возможно, мы, нам придется переехать в скором будущем в другое место, но пока что мы качуем с одной стороны в другую, к сожалению. В Беларуси мы оставили абсолютно все. В Беларуси мы оставили э, семью, в Беларуси мы оставили друзей, в Беларуси мы оставили жизнь, налаженную жизнь, в Беларуси мы оставили э, дом, в котором мы жили, школу, в котором учились мои дети, в Беларуси мы оставили прежде всего сердце. Мы не можем вернуться сейчас в Беларусь, потому что открыто уголовное дело на моего супруга, и а, в случае, если мы вернемся в Беларусь, то есть а, но ну, он, естественно, будет арестован в рамках уголовного дела. А, Арестом, меня арест тоже ну шансы ареста меня крайне высокие, потому что с помощью меня можно оказывать давление на моего супруга, заставить его замолчать, не выступать на международной арене, не встречаться с представителями с стран, парламентов европейских стран. Вот. Именно поэтому мы не можем вернуться сейчас в Беларусь, потому что вы знаете, что происходит с оппонентами действующего режима. Все оппоненты действующего режима они находятся либо в тюрьме с открытыми, сфабрикованными уголовными делами. Либо их вытесняют за пределами страны, и люди просто вынуждены уезжать. И некоторых, если вы знаете, что у нас происходит, некоторых просто выталкивали на нейтральную, на нейтральную территорию другой страны, у некоторых просто забирают белорусский паспорт и лишают гражданства. Вот о другой стране. Мы запомнили вас в конце лета, когда вы стояли у посольства Беларуси в Москве и говорили очень важные трогательные слова. Спасибо вам, что вы не в Беларуси. Вы приходите и боретесь за Беларусь. Я вернусь, если там будет хорошо. Я хочу вернуться, но просто все, что сейчас происходит. Я надеюсь, что все будет хорошо. Все будет хорошо. Я тоже хочу, чтобы моя семья У меня тоже семья должна была уехать, поэтому. Поэтому мы все хотим новой Беларуси. Но почему? Почему Москва? Почему? Почему Россия? Почему вы э, с мужем. Сначала муж, а потом вы уехали именно в Россию. Помимо того, что открыта граница, Ваша могла принять любая страна. Это было связано с тем, что просто нет между Беларусью и Россией границы. В случае пересечения белорусской границы, прежде всего, в любую другую страну, то есть либо в Латвию, в Литву, в Украину, он просто был бы задержан. Именно поэтому было принято решение поехать в Российскую Федерацию и именно поэтому спустя несколько недель я поехала голосовать в Российскую Федерацию, чтобы прежде всего увидеть своих детей, чтобы проголосовать в Польской Беларуси вместе с своими детьми, потому что я считаю, что для нашей страны это исторический момент, это переломный момент, и я хочу, чтобы мои дети запомнили этот важный момент для нашей страны. Чтобы дети запомнили важный момент в истории этой страны, вашей страны. Сколько вашим детям лет и вообще как они воспринимают все, что происходит с их мамой и с их папой? А, нашим детям семь лет. А, они достаточно еще малы для того, чтобы понимать, что происходит. Единственное, что, чему они удивляются, это почему так много людей с нами здороваются на улице, почему так много людей с нами хотят сфотографироваться. Это, это их крайне удивляет. Вот, поэтому они это воспринимают пока что как приключения, пока что как какие-то каникулы с родителями. Но еще раз хочу вот подчеркнуть, что я вернулась в Россию, что не вернулась, что я поехала в Россию и проголосовала вместе с своими детьми, потому что я уверена, что для Беларуси это исторический момент и Спустя некоторое время я расскажу своим детям всю историю с самого начала. Пока ваш муж был в России, не было ли попыток со стороны Кремля встретиться с ним и поговорить? Ведь Кремль мог бы сделать ставку на Цыпкала? почему нет? Ну, наверное, этот вопрос нужно задать Кремлю, никаких попыток поговорить или встрече с ним не было. Он находился неделю в Российской Федерации, очень активно встречался с средствами массовой информации, с российскими средствами массовой информации, с зарубежными средствами массовой информации, которая аккредитована в Москве. Вот, но, видимо, наверное, наверное, не было интереса. Трудно мне сказать, этот вопрос нужно адресовать Кремлю. А вы бы пошли на переговоры с Кремлем? Смотря, что вы подразумеваете под, под переговорами с Кремлем. То есть, если бы Кремль стал на, если Кремль станет на сторону белорусского народа, то да, почему бы не встретиться и не поговорить? Мне такие а предложения также не поступало. А какие признаки того, что Кремль встал на сторону народа? Как мы об этом узнаем? Но прежде всего, но прежде всего не поддерживать действующий режим, потому что же мы видим, что, во-первых, ну, руководство Российской Федерации были в числе одни из первых, кто поздравил Лукашенко с переизбранием. А мы видим, что руководство Российской Федерации встречается с Лукашенко. В Сочи было подтверждение, подтверждение моих слов встречи в Сочи. Мы видим, что руководство вашей страны выделяет кредит, выделило кредит белорусской стране, полтора миллиарда долларов. Да, пусть это небольшой кредит, если учесть, что внешний долг Беларуси составляет двадцать миллиардов долларов. Но все равно действия -то, эти действия подтверждают того, что все-таки поддержка есть. Но с другой стороны, я думаю, что в силу того, что у нас в Беларуси произошла тайная инаугурация Лукашенко, который даже не пригласил российскую сторону, и мы видим, что российская сторона до сих пор не поздравила Лукашенко с инаугурацией, у нас все-таки остается надежда, что, возможно, руководство Российской Федерации станет на сторону народа и поддержит наш выбор, а именно выбор в том, что мы хотим новые демократические выборы в нашей стране. Вероника, ваша коллега Светлана Тихановская назвала Путина мудрым руководителем. Понимаете, что Господин Путин, он же мудрый политик, он мудрый руководитель, и он, и он понимает, что у нас происходит в Беларуси. И тяжело, конечно, об этом говорить нам большинству, что такой человек взял и просто наплевал на ну не пишите это наплевал, не учел мнение большинства белорусов. Потому что он понимает, что Лукашенко уже не, э, не, не владеет ситуацией. А вы согласны с этой оценкой? Ну, мне кажется, оценку руководителя другой страны должен давать народ той страны, где руководит страны, которой руководит данный человек. Я бы не хотела отдавать оценку президенту Путина, пусть эту оценку даст российский народ. Я могу дать оценку нашего президента, я могу дать оценку той ситуации, которая происходит в нашей стране. И поэтому я бы воздержалась от оценки руководителей той или иной страны. Нам бы разобраться со своей страной. Но вы общаетесь со Светланой Тихановской. И еще, конечно, вопрос, общаетесь ли вы через адвокатов, например, с Марией Колесниковой? С Марией Колесниковой, к сожалению, через адвоката, вообще с Марией крайне сложно общаться, потому что письма к ней не доходят, я послала уже два письма, и насколько я знаю, что письма не доходят, во-первых, может из-за того, что из-за границы идут письма, вот. ну, и, но я общаюсь с ее отцом, с ее сестрой, я общаюсь с ее командой, поэтому мы действительно очень переживаем за Марию, Мария наш герой, то, что она совершила, действительно, не у каждого человека хватит воли и духа такое совершить, да? когда ты рвешь свой белорусский ну, паспорт прямо на границе, тем самым срываешь план а, властей, поэтому это тоже одна из наших задач, освобождение Марии, в как можно быстрее, а также да, мы хотим добиться освобождения вообще в принципе, всех политических заключенных, которых в Беларуси сейчас огромное количество. У нас тюрьмы переполнены политическими заключенными, и это, естественно, нас не устраивает. Мы хотим поменять ситуацию. Светлана Тихановская, вы общаетесь со Светланой? Ну, конечно, да. Время от времени мы общаемся. Вот сейчас, по прошествии времени, ведь вы взлетели как три ракеты. Вы сейчас... Вы не жалеете об этом? И, может быть, вы что-нибудь сделали бы сейчас по-другому? Вот если бы меня вернуть на полтора месяца, на два месяца назад, я бы поступила бы не так, а вот так. Есть у вас какие-то сожаления? А, Сожалений никаких нет. А... Я бы, наверное, сожалела бы о том, чтобы мы не пошли в эту компанию. Это было бы действительно для меня и для моей семьи большое сожаление. Несмотря на все трудности, с которыми мы столкнулись и в рамках этой избирательной кампании и трудности, связанные вообще с бытовыми вопросами, трудностями с тем, что мы вынуждены были уехать из страны. В любом случае, я бы жалела, если бы мы не пошли в эту президентскую компанию, потому что я считаю, что каждый человек, то есть, Нужно всегда начинать с себя. Если ты хочешь что-то поменять в своей стране, начни с себя, покажи пример. Именно поэтому мы пошли в эту компанию. Именно поэтому, когда моего мужа сняли, с, не зарегистрировались в качестве кандидата в президенты Республики Беларусь, у него просто 50% голосов срезал Лукашенко. Именно поэтому я поддержала Светлану Тихановскую, а, так же, как поддержала ее и Мария Колесникова. И поэтому у меня никаких сожалений нет. Мария Колесникова не замужем. Муж Светланы Тихановской сидит в тюрьме с мая этого года, а у вас получилось в семье два медведя в одной берлоге. Как сказалась эта компания на семейной жизни? Вообще сказалась? Ну, сплотила нас. У нас. В принципе, как бы эта компания нас очень сплотила. Эта компания еще раз показала, что мы не просто... Супруги, партнеры, мы прежде всего соратники с моим супругом, то есть мы в этой компании шли друг с дружком рядом, я взяла и отпуск, сейчас я тоже нахожусь в отпуске, взяла еще три месяца отпуска от работы, мы полностью занимаемся тем, что работаем с руководителями европейских стран, с парламентами, с парламентариями. Рассказываем о той ситуации, которая сложилась в Беларуси, если фонды помощи репрессированной белорусам. Поэтому, мне кажется, эта ситуация, наоборот, нас сплотила. Эта ситуация показала, что у нас есть одна единая цель, и мы все, делаем все для того, чтобы а, прийти к этой цели. Но вы по-прежнему работаете в Microsoft, да? Ну, я работаю, да, но сейчас я, нахожусь, я сейчас я нахожусь в отпуске. Но это устраивает корпорацию, то есть все в порядке, они понимают, с кем они имеют дело. Я в отпуске, чтобы не мешать работу с личным выбором. Потому что в данном случае это мой личный выбор, в данном случае это было мое решение, это моя гражданская позиция. Поэтому, поэтому я взяла отпуск, чтобы не мешать работе и личную жизнь. Плюс гражданскую позицию. Пока мы с вами, с вами договаривались об интервью, вы все время были заняты и вы общались, как я понимаю, вместе с мужем, с чиновниками, дипломатами, представителями Евросоюза и... Собственно, вы ведете очень активную все-таки какую-то политическую деятельность. Можно об этом немного? То есть чего вы пытаетесь добиться? На самом деле, очень у нас... Продуктивные встречи случаются. Мы же за это, время, за это время объездили большое количество стран. Мы там были и в Дании, и в Латвии, и в Эстонии, и в Германии. Мы встречаемся с руководителями стран, с парламентариями. Мы обсуждаем ситуацию, которая сложилась в Беларуси. Мы работаем над тем, что мы создаем сейчас фонды в разных странах для того, чтобы помогать репрессированным белорусам. Потому что очень многие белорусы во время этой кампании, во время этих протестных движений потеряли свою работу, потому что в Беларуси около 80% государств учреждений И, соответственно, если сотрудник государственного учреждения выходит на мирную демонстрацию, то автоматически, как правило, такого сотрудника увольняют, даже без предупреждения. Поэтому очень много семей потеряли доход. Много студентов, которые участвовали точно так же в мирных протестах, они потеряли свою потеря Они были очищены из университетов. Мы договоримся о том, чтобы вот страны, такие как вот в Польше, уже есть договоренность, там в Германии мы этот вопрос поднимали, чтобы они брали наших студентов на обучение. У нас среди подписчиков очень много белорусов, что мы очень ценим. Спасибо вам большое, дорогие белорусы. А, ну вот вопрос кому обращаться людям, которые потеряли работу? Куда им идти? Ну, У, на, у нас э, на официальных страницах, моего супруга, на наших официальных страницах в Фейсбуке, в Инстаграме, вы, мы а, публикуем информацию о фонде, мы публикуем критерии предоставления этой информации. Да, то есть, естественно, любой фонд он проверит, он проходит потом проверку. Вся информация есть на официальных страницах. А это не опасно? Я просто сравниваю с Россией. Если в Россию приходят деньги из-за рубежа, становится большой проблемой получателя. Есть вопросы, именно поэтому мы сейчас работаем над этой проблемой. У нас на сегодняшний день большинство людей, кому мы помогли, это люди, которые выехали на территорию Украины. И это связано как раз таки с теми ограничениями, которыми есть и в законодательстве Украины. Почему -то мы и учреждаем фонды в разных странах, в разных государствах, потому что мы столкнулись с тем, что очень много ограничений именно локального законодательства. И мы хотим эти ограничения как раз таки обойти путем регистрации, фондов разных стран для того, чтобы было больше возможностей помогать белорусам. Сейчас после инаугурации Лукашенко, хотя мирные процессы не заканчиваются, вот как вы наблюдаете, что вы видите, поток уезжающих молодых белорусов, он увеличился? Мы, находясь сейчас в Польше, встречаем огромное количество белорусов. Каждый день мы встречаем большое количество белорусов, которые переехали из-за политической ситуации в Беларуси. В Польше мы видели большое количество белорусов и в Украине, и в Литве, в Прибалтике. То есть все ждут перемен в Беларуси. И вот со многими я разговариваю, они говорят, только наступит перемены, мы, естественно, вернемся домой, потому что у всех остались родственники, у всех остались друзья, у многих людей осталась недвижимость в Беларуси. Да, многие люди просто не могут представить свою жизнь вдали от страны, вдали родителей. Но мне кажется, это и есть цель Лукашенко, сделать так, чтобы все уехали. И он тогда останется своим электоратом, и прекрасно ему чего, никто не выходит, не протестует. Все, кто мог протестовать, все уехали. Это такая, в общем, известная тактика, нам в России хорошо известная. Ну, дело в том, что Беларусь это не частная компания Лукашенко, он не приватизировал нашу страну, и если, уже честно говоря, нам не важно, что он хочет, в данном случае речь идет о том, что хочет белорусский народ, и белорусский народ как раз таки его не хочет. И последние выборы этому подтверждение. Это да. Мы будем добиваться того, чтобы он ушел как можно быстрее. Но ведь это же не может продолжаться бесконечно. Лукашенко сидит, народ выходит, но ну, и это не движется дальше никуда. Это вопрос времени. У белорусов э, назад дороги у нас уже нет. То есть у нас произошла революция в сознаниях. То есть Беларусь четыре месяца тому назад и Беларусь сейчас. Это две разные страны, это два, два разных народа. То есть у нас очень многие сравнивают, сравнивают и говорят, что сейчас произошло впервые рождение белорусской нации. То есть то, что мы видим, что происходит в Беларуси, у нас до этого никогда не было. Поэтому это просто вопрос времени. Человек не может управлять страной, где у него реальный процент поддержки всего 3%. И человек не может управлять страной, где он находится в полнейшем изоляции. То есть он не сможет ни выехать ни в Украину, допустим, ни в страны Евросоюза, ни в Польшу, ни в Латвию, ни в Литву. И не надо забывать, что мы как раз таки граничим с тремя странами Евросоюза. Единственное требование на сегодняшний день ⁇ это избавить страну от диктатора. Так он не может уйти, ему некуда деваться. Ну как ему некуда деваться? Он может, в Галабу, уйти, в он может в суд, Он не хочет в суд. Куда? Он не хочет в суд. Его можно понять. Он, не хочет. Можно... он также должен понять белорусский народ, а мы его больше не хотим. Мы не хотим его. Именно поэтому мы продолжаем выходить. Каждые выходные мы продолжаем бастовать. И мы это будем делать до тех пор, пока он не уйдет. Вопрос времени. Посмотрите. Что нужно сделать, чтобы силовики перешли на сторону народа? Вы знаете, мне кажется, что опять-таки это тоже вопрос времени, чтобы, чтобы силовики перешли на сторону народа. Важно понимать одно, что Лукашенко силовикам значительно поднял зарплаты во время президентской кампании. Значительно. То есть средняя страна, зарплата по стране в Беларуси не больше 500 долларов в месяц, да, даже меньше, чем 500, 500 долларов в месяц. А силовым структурам Лукашенко поднял зарплаты в несколько тысяч долларов. Именно поэтому эти люди отрабатывают деньги. Но мы понимаем, что среди силовых структур большинство ведь нормальные люди. У меня у самой там и члены семьи, и знакомые и близкие, которые работают в силовых структурах, они открыто пока что не могут говорить о том, что они не поддерживают Лукашенко, но внутри семьи, друг с другом, они, никто не, ну, большинство из них не поддерживает этот режим, потому что у всех у них есть семьи, у всех у них есть жены, у всех у них есть близкие друзья, и поэтому все мы понимаем, что дальше, дальше так продолжаться не может, и, так, и дальше так не будет продолжаться. Поэтому это вопрос времени. И почему мы тоже просим э, белорусский народ, белорусов, выходить на мирные демонстрации, потому что чем дольше мы будем выходить, тем дольше будет, чем, чем дольше будет длиться протест, тем быстрее Лукашенко останется в одиночестве. Наша задача его оставить в полном одиночестве, чтобы все видели, что король это гол. Вероника, скажите, какой вы видите свою жизнь через 10 лет? Где и кто вы? Не знаю, не хочу загадывать так далеко. Определенно я хочу, очень хочу вернуться домой. Определенно я хочу жить в Минске. Возможно, мы будем продолжать политическую карьеру совместно с моим супругом. Но я, я даже не сомневаюсь, что мой супруг будет продолжать политическую карьеру. В данном случае я говорю только про себя. Вот поэтому я свою жизнь связываю исключительно с Беларусью. Вы нашли бутылку, из нее вылетел джин и сказал, Вероника, одно желание, напиши имя президента Беларуси. Что напишешь, то и будет. Напишите. А, имя президента след, имя следующего президента Беларуси напишет белорусский народ. Неужели вы не напишете Валерия Цыпкала? Для себя бы я определенно написала бы своего мужа, потому что, и, и как, граждан, как гражданка Республики Беларусь, естественно, я поддерживала, поддерживала, поддерживаю и буду всегда поддерживать своего супруга, потому что я с ним живу много лет, я вижу, на что он способен, я вижу, каких результатов он добивается, взявший за ту или иную работу. Он в Беларуси построил парк высоких технологий, это он построил этот проект абсолютно с нуля, без нуля бюджетных денег, и это является сейчас самым успешным проектом Восточной Европе, поэтому я знаю, на что он способен, и я знаю, что если он сделает программу, то он эту программу выполнит, и Беларусь наша станет маленькой швейцарией. Я даже не сомневаюсь. Поэтому как гражданин, как просто физическое лицо, естественно, я буду поддерживать своего мужа. А что касается президента Беларуси, пусть победит сильнейший, пусть этот выбор сделает белорусский народ. Спасибо, Вероника. Живи, Беларусь! Живи, Беларусь!